Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пристный во веки веков. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пристный во веки веков, Очень наш, и же и си на небесях, Да светится Имя Твое, Да придет Царствие Твое, Да будет воля Твоя, Яко на небеси, И на земле хлеб наш насущный, Дашь нам вниз, И остави нам долги наши. Яко же, и мы оставляем должником наши И не веди нас в искушение, Но избави нас от лукавого. Аминь. В этом храме старинном, на истертых камнях, На коленях стоял очень старый монах, И молился он долго, со слезами в глазах, За людей на земле, что тонули в грехах. Улетало мгновение, и век проплывал, Он стоял на коленях и молитвы шептал,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 Ты прости нас, Господь, ты прости. В этом храме старинном, на истертых камнях, На коленях стоял очень старый монах. Проживал он вдали от мирской суеты, Были мысли его высокие и чистые. Он молил на небеса за сирот и за вдох, Дай голодному хлеб, дай бездомному кровь, И чтоб дети росли и не ведали зла. Не жалейте для них ни любви, ни тепла. На грешной земле кровь рекою течет, Тонут храмы во мгле, брат на брата идет. Ты прости их, Господь, и грехи отпусти. Ты прости их, Господь, ты прости. Не видно в ночи золотых куполов, Мое сердце кричит молчаливо, без слов. Помоги нам, Господь, веру вновь обрести, Слепоту побороть.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 Слава Цуи Сыну и Святому Духу и ныне и признан и во веки веков. Слава Цуи Сыну и Святому Духу и ныне и и во веки веков. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе Богу.